Существуют различные виды отделки фасада дома. Это простая и декоративная штукатурка с последующей окраской, это отделка фасада деревом, пластиковым и металлическим сайдингом, а также облицовка искусственным и натуральным камнем и другие виды отделки. В этом видео рассмотрим наиболее популярные виды отделки и начнем со штукатуривания фасада. А штукатуривают, как правило, стены домов, выложенные из кирпича. Кирпичная кладка при этом должна быть выполнена в пустошевку, то есть раствор, на котором выполнена кирпичная кладка стен, не должен доходить до края стены на 1-1,5 см. Штукатурят стены цементно-песчаным или известково-песчаным раствором. Прежде чем начать штукатурить стены, устанавливают маяки, которые изготавливают из раствора или применяются инвентарные. Маяки определяют толщину будущего слоя штукатурки и служат направляющими для движения по ним заглаживающих инструментов. При штукатуривании на стены наносят не менее двух слоев раствора. Первый слой – это так называемый образ а второй – затирочный слой. После нанесения и заглаживания толщина штукатурного слоя не должна превышать 25 мм. Если необходим больший слой, то набивает штукатурную сетку и вновь штукатурит. После высыхания штукатурки стены окрашивают фасадными красками. Наряду с обычной штукатуркой при отделке фасадов применяют и декоративную штукатурку. Это позволяет придать оштукатуриваемой поверхности стен рельефный рисунок. Сначала наносят первый слой, придавая ему шерховатость для улучшения сцепления с последующим слоем, а затем наносят декоративную штукатурку, придавая ей рельефную фактуру или оставляя гладкой. Можно также применять и смешанные виды штукатурки или сочетать с другими видами отделки. Выполнять штукатурку можно только после полной осадки дома, то есть через год после окончания строительства дома. Для отделки деревянных домов используется вагонка. Обшивка ведется по вертикальным или горизонтальным рейкам, которые служат как направляющие. Еще один вид отделки – это обшивка фасада гонтом. Гонт – это деревянные дощечки разной формы, которыми обшивают стены дома. Обшивка ведется снизу вверх так, чтобы верхний ряд шел с напуском на нижний и со смещением по горизонтали на половину доски. Такие стены напоминают чешую и хорошо сочетаются с разными архитектурными деталями фасада дома. При отделке фасада сайдингом используют металлический и виниловый сайдинг. В свою очередь металлический бывает стальным и алюминиевым который применяется довольно редко из-за высокой стоимости. Стальной садинг является наиболее простым, доступным и надежным вариантом облицовки фасадов. Он представляет из себя отделочные панели разных цветов, которые покрыты полимерной пленкой. Для его производства используется высококачественная оцинкованная сталь с полимерным покрытием. В разрезе такой лист напоминает многослойный пирог, сердцевиной которого является оцинкованная сталь, далее пассивированный слой который препятствует коррозии, затем слой грунтовки, а в завершении полимерное покрытие с лицевой стороны и защитная краска с нижней стороны. Поперечный профиль панели может быть различным, так же, как и ширина панели. Кроме рядовых панелей используются стартовая и завершающая планки, а также различные фасонные профили. Монтируется сайдинг по направляющим, установленным перпендикулярно отделочным панелям на расстоянии от 50 до 60 см друг от друга. Виниловый сайдинг очень легок, это его преимущество по отношению к металлическому сайдингу. Это позволяет монтировать данный сайдинг даже одному человеку. Сайдинг из винила, если это качественный продукт, долгое время не выгорает на солнце, ведь при его изготовлении используются высокотехнологичные процессы окраски, а также специальные краски. Монтируется виниловый сайдинг аналогично металлическому. Кроме вышеперечисленных, фасад дома можно отделать природным или искусственным камнем. Природный отделочный камень используется для отделки фасадов очень давно, еще со строительства пирамид в древности. Но природный камень имеет большой вес и не всегда подходящую геометрию, а это создает сложности при его облицовке. В отличие от него, искусственный камень не обладает этими недостатками и кроме того имеет богатую цветовую гамму и намного проще в монтаже. В большинстве случаев облицовка фасадов искусственным камнем выглядит намного привлекательнее, чем с использованием природного. На этом все. Надеюсь, это видео поможет тем, кто раздумывает, какой у дома будет внешний вид. Не забывайте оставлять комментарии по этой теме, делитесь своими советами. А я прощаюсь ненадолго. Всего вам доброго и до встречи в следующих видео.